Добрый вечер, дорогие партнеры. Добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания Идеальный маркетинг. Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. На сегодняшний день у нас более 28 тысяч рабочих кабинетов. Выплачивается ежемесячно миллионы рублей на платежные системы наших партнеров. Нам не нужны колокола. Эти цифры говорят сами за себя. Идеал М это гарантированно выплаты маркетинговые планы многолетний опыт надежная защита автоматизация процессов и выгодное партнерство наше самое главное преимущество компании это то что компания наша официально зарегистрирована а есть документы, находятся на главной странице сайта, документы о легализации, и там же есть кнопочка «Проверить эти документы». Есть дорожная карта, видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет полностью автоматизирован, есть уроки по кабинету, бизнес, управляемый двумя бронями. В, кабине, в компании у нас 10 маркетинг-плавных.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 Партнеров сто сеть. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен PR кошелек Перфект Мани, подключена касса ФРИ, есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно и выходные и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. Есть чаты и есть прямая связь с нашей администрацией. Идеал М это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Это наша дорожная карта. И в дорожной карте у нас видно, когда какие программы были запущены у нас в нашей компании. И наш жизненный путь, наш путь в интернете Идеал М начался именно 23 сентября 2021 года с основной программы Это Идеал М Мини. Дальше присоединилась у нас 31 октября 2021 года «Микромани» присоединилась социальная программа. 6 февраля 2022 года у нас открылась фабрика клонов «Мини» и «Макси». 3 апреля 2022 года у нас стартовала программа «Идеал М Макси». Это наша основная тоже программа 1 Июня 22 -го года а, стартовала площадка «Фасттрек». 23 сентября 22 -го года у нас стартовал «Идеал М-Банк» плюс «Клонопад». 6 а, ноября 22 -го года открыта площадка «Максимани». Дубль «Микс» площадка открылась у нас 11 а, декабря 22 -го года. Turbo Мани – это быстрые деньги и старт этой площадки был 15 января 2023 года. Turbo Money Box это быстрый старт, новая площадка была открыта 12 февраля 2023 года. Вот такие у нас программы и вход открыт у нас в любую программу. Вход на любой программе у нас открыт в любой стол. У нас нет привязки ни на одной программе первому столу. Итак, правильно поставленные цели, всегда приводят к очень большому результату. У нас нет в компании ни автопрограмм, у нас нет жилищных программ, у нас нет программ путешествий. Вы Можете заработать деньги. Деньги можно заработать и на а, погашение кредитов, и на погашение ипотеки. А, да мало ли куда людям нужны большие огромные суммы денег. А, также можно заработать и на путешествия, купить себе квартиру и купить себе а, автомобиль. Наша начну презентацию сегодня именно с Turbo Money Box. Это а, новая наша программа которая недавно стартовала в помощь Turbo Money. Итак, на этой программе у нас, как вы видите, 4 накопительных стола. 3 вернее накопительных и четвертый стол это полностью ваша зарплата. Но нулевой стол мы не берем в счет. Это сделан стол именно для тех, у кого нет 2 500. А так у нас два накопительных стола и третий стол это полностью зарплата. Этот стол нулевой в помощь тем людям, у которых нет возможности начать старт с двух с А первые два партнера они дадут переход за две с именно в первый стол. А если сюда поставить третьего партнера 1250 возвращается вам на баланс для вывода. Здесь первый и второй партнер, они дают накопление. Это переход 5000 во второй стол. Точно так и на втором столе. Эти 5000 удваивает эти два партнера, и вы переходите в третий стол, который стоит 3000. Можно сразу заходить и на третий стол. Можно начинать со второго стола. Можно заходить первый, второй и третий. Это по желанию наших партнеров. Итак, как только у нас первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит, становится на это место. 3000 на баланс для вывода. За 2500 идет реинвест первый стол. За спонсором. А вот 4, вернее 4500 идет на активацию мани первого стола. Второй партнер, когда приходит сюда на это место, то вы получаете 7 500, а 2 500 делятся по 500 рублей на 5 уровней реферальная программа. Начинает именно работать с этого а второго партнера. А с третьего партнера у вас опять 7 500, а 2 500 делится по 500 рублей на 5 уровней а, в глубину. И давайте мы с вами подведем итог. Вы прошли всего лишь один круг, заработали 18 тысяч. А вот а, по реферальной программе мы сейчас с вами посмотрим на следующем слайде. На, по реферальной программе вы получаете с первого уровня вам придет 6 начислений, по 500 рублей вы заработаете 3 тысячи. Со второго уровня от партнеров вам придут 18 начислений по 500 рублей. Вы получите 9000. С третьего уровня 54%. Начисление прилетит вам на баланс для вывода, по 500 рублей вы заработаете 27 тысяч. С четвертого 162 начислений по 500 рублей вы заработаете с, от партнеров четвертого уровня 81 тысячу. И от партнеров пятого уровня вам прилетит 486 начислений по 500 рублей, вы получите 243 тысячи только от партнеров пятого уровня. Итого вы заработаете, здесь на слайде сделан расчет, если вы пригласите каждый по три партнера, 3 на 3, вы заработаете только одних реферальных вознаграждений 363 тысячи. Первый уровень, это первая линия, без ограничений. Нет ограничений для партнеров первого уровня. Поэтому... Чем больше вы будете приглашать по своей реферальной ссылке, развивать свой бизнес, тем больше будут ваши заработки. Вот такая вот программа. Итак, Turbo Money. Money. Это наша тоже основная площадка, я имею в виду Turbo Moneybox. Это... Помощь была сделана этой площадке А так она у нас идет Как вот основная площадка Здесь всего два накопительных стола И третий стол это полностью а, Ваша зарплата Вы или переходите С турбоманибокса, Или же ее можно купить отдельно Первый стол стоит 4 500 Второй 9 и третий 18 тысяч. Два партнера Которые приходят к вам Они дают переход Это накопительные столы а дается переход в следующий стол. Следующий стол это тоже накопительный. И эти два партнера дают на переход в третий стол на стол выплат. Как только сюда у вас приходит этот партнер, здесь может быть обгон. То ли первый партнер может прийти, то ли третий, то ли четвертый ваш партнер первого уровня. Они приходят все и становятся к вам именно сюда, на это место. Здесь не имеет значения первый, второй, третий, четвертый. Вы сразу получаете 8000 на баланс для вывода. Два клона летят именно сюда. Первый стол по 4500. И два клона летят в клонопад. Со второго партнера вы получаете 12. 5 получает спонсор и 2 клона летят в клонопад. С третьего это 12 на баланс, 5 в спонсор и 2 клона в клонопад. И давайте подведем итог. Вы, пройдя всего лишь один круг с малым количеством партнеров, Заработали 32 тысячи за один круг, 10 спонсорских получили. Не забывайте, что вы наверху, а под вами ваши партнеры, и эти спонсорские вознаграждения вы будете получать. И 6 клонов запустили в клонопад. Круто, да круто. Очень хорошая программа. Кого нет на этой программе, всем советую, ребята активируйтесь и начинайте работать. Эта программа принесет вам огромные а, деньги. И вы сможете а, купить здесь, ну, зарабатывать. И тем более в 6 склонов летят в клонопад. А вы знаете, что такое наш денежный клонопад. Это сердечко нашей компании, где а, это сердечко приносит нам очень хорошие, большие доходы. Итак, Идеал М-Банк. Идеал М-Банк. Это наша программа, где перед вами всего лишь два рабочих стола, а третий стол выплаты. Вход открыт в любой стол. Первый стол стоит 1000, второй – 2500, и третий – 5000. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Можно с двух, можно сразу с трех. Первый партнер – это деньги идут, 1000 рублей в накопление. Со второго партнера – 500 рублей в накопление, а за 500 – Запускается ваш клон «Кланопад» сердечко нашей компании. Третий партнер с первого и с третьего 2 500 переход во второй стол. Как только сюда приходит первый партнер, эти 2 500 идут накопления. Со второго 2 вы получаете и за 500 рублей летит ваш клон «Кланопад». Третий партнер вам дает переход в третий стол за 5000 Сюда первый партнер – это получаете 2 500 на баланс для вывода за полторы тысячи. В «Идеал М-Мини» активируется э, наша основная программа. А если вы там есть, то по вашей броне летит ваш клон. А куда вы выставите бронь, туда станет ваш клон. «Реинвест» летит в первый стол за спонсором. Второй партнер – это 3 500 на баланс для вывода. Летит клон в клонопад и реинвест за спонсором. И третий это 4 на баланс и реинвест за спонсором первый стол. И давайте подведем итог. С малым количеством партнеров 3,927 вы заработали 12 тысяч, запустили 3 клона в клонопад и ушли в основную программу Ideal M Mini. Очень круто, очень а, шикарная площадка. Можно крутиться здесь до бесконечности. Плюс за каждый круг вы запускаете себе клонов. Можно начинать с двух с половиной. Чем ближе вы начинаете к столу выплат, тем самым вы сокращаете количество а, приглашенных партнеров. Если вы начнете с двух с половиной тысяч, то 3,9. У вас 12 тысяч на баланс для вывода и у вас Два клона, здесь не будет у вас третьего клона. Два клона, то вы можете 10 тысяч поставить на баланс для вывода, а на 2 тысячи купить еще 4 клона. Чем больше вы будете запускать денег, вернее, клонов своих денежных денежный клонопад, тем больше будут ваши доходы. Дорога под названием «Потом» ведет страну под названием «Никуда». Почему нельзя откладывать дела на потом? Всем известна фраза. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если следовать этому совету, то можно избежать не только завалов в делах, но и многих неудач. Все накопленные дела рано или поздно приходится делать. Чем больше их накопилось, тем труднее справиться с этой задачей. Времени не хватает, объем работы растет, человек начинает нервничать, суетиться, затрачивается много энергии, чтобы навестать упущенное и справиться с вралом. Как правило, люди в такие моменты испытывают негативные эмоции, уходят масса времени и сил, чтобы все успеть. Страдает энергетика человека. В энергетическом поле от негативных мыслей и эмоций образуются пробоины. На, на энергетическом плане такая ситуация притягивает черную полосу жизни, и никто не знает, как долго она может тянуться. Это зависит от того, сколько энергетических пробок образовалось в энергетических каналах человека. Это приводит к неуверенности в себе, к проблемам на работе, к страху, карьерного роста и уменьшению доходов. Эзотерики говорят, что человеком неудачника превращает всего пять привычек. И откладывание дел на потом – это одна из главных а, этих привычек. Как изменится твоя жизнь, если ты перестанешь откладывать дела на потом? Первое. Это вызовет у людей чувство уважения по отношению к тебе. Второе. Они видят, что ты не только человек, слова, но и обладаешь силой воли, чтобы справиться, сопротивляться лени и страхам, обыденным в такой ситуации для большинства. А это, поверьте, достаточно сложно сделать, не имея внутреннего стержня. Третье. Ты заработаешь хорошую репутацию. Сегодня является редкой чертой. А чем реже ресурс, тем больше он ценен. Четвертое. Это поможет тебе вновь почувствовать в себе силу, покорить любую вершину. Ты сможешь гордиться собой. Это чувство гордости за себя не только поднимает твою самооценку, но будет своеобразным стимулом двигаться дальше. В том же темпе выполнять задачи здесь и сейчас. Самая главная причина перестать откладывать дела на потом – это открывающиеся возможности. Когда-нибудь – это фраза неудачников. Прямо сейчас это слово победителя. Уважаемые гости, откладывая регистрацию в нашей компании, на потом вы теряете каждый день свою прибыль. Засыпайтесь мечтой, просыпайтесь с целью. Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, это то, что заставляет встать рано утром с постели. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт, но можно стартовать сейчас, изменить свой финиш. Я благодарю всех за внимание. Всем желаю счастья, здоровья, семейного финансового благополучия. Желаю хороших и больших чеков, активных партнеров. Развивайтесь, ребята, в нашей компании. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.